Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим луковый суп. Не забывайте подписываться на мой канал и следить за обновлениями. Для того, чтобы приготовить суп, нам понадобится 1 багет, чайная ложка сахара, 250 мл сухого белого вина, 50 граммов сливочного масла, 3-4 зубчика чеснока, сыр нам понадобится сверху только посыпать на терке, натереть, поэтому большое количество. пол килограмма лука, оливковое масло, и Приступим к приготовлению. Для начала нам нужно будет нарезать лук полукольцами или перьями. Дальше измельчим чеснок. Я забыла вам сказать, что еще сюда нужен будет куриный бульон, горячий. того, как мы измельчили лук и чеснок, мы берем кастрюлю с толстым маном и добавляем в нее оливковое масло, буквально ложки 2-3. Дальше добавляем в него, через полминутки, вот она уже начинает тресать, добавляем сливочное масло. И ждем, когда оно растает. Когда масло уже разогрелось, наша сливочное и оливковое, мы засыпаем наш лук. Следом засыпаем. У меня ушло три зубчика чеснока. Один я оставила. Один нужно оставить для багета. поэтому рассчитывайте так, чтобы один у вас остался делаем сильный огонь и минут 6-8 обжариваем на сильном огне когда лук размякнет, убавляем огонь и тушим его где-то еще минут 20-30 должна образоваться стать, во-первых, коричневого цвета слегка и появится такой ореховый запах. Так у нас уже лук протомился 25 минут. Мы теперь вливаем вино белое сухое. Следом заливаем вью. он У меня горячий. И даем нашему супу немножечко покипеть Суп наш закипел Мы его солим Перчим Убавляем огонь Делаем яйца И оставляем где-то на час танится наш суп чтобы он не кипел а просто на маленьком огне подходил пока наш суп готовится мы подготовим греночки для него для этого возьмем багет нарежем вот на такие колечки и укладываем Сбрызнуть да, немножечко масла. Потому что суп у нас и так будет насыщенный. Слегка посыпем соль. Все отправляем в духовку до состояния гренок. Итак, суп наш приготовился, гренки тоже. Нам осталось натереть гренки чесноком, таким образом, натираем каждую греночку. Теперь нам осталось залить в горшочек наш штук. Вкладываем сверху гренки, вложили гренки и сверху натираем сыр. Я буду натирать на мелкой терке, обыкновенный твердый сыр. Вы можете и на крупный. Будем ставить в духовку на температуру 200 градусов. Вы знаете, что керамическую посуду нужно ставить только в холодную духовку, поэтому следите за этим. Хорошо, хорошо. Сыра много не бывает никогда, поэтому так вот щедро посыпаем, разравниваем. Следите, чтобы на боках не оставался ни лук, ни, ни сыр, ни какая-то да, чтобы оно не пригорело. Разровняем и в открытом видео отправляем в духовку при температуре 200 градусов до расплавления сыра. Наш луковый суп готов. Осторожно, очень горячий он, поэтому будьте аккуратны, осторожны. Приятного аппетита и не забывайте подписываться на мой